Таня ага, сейчас начнет прыгать, она сейчас прыгнет нахрен, будет в земле. Ага. Ага. А -а -а. И так ее держать в нашу Вот так, друзья, делаю... Вот а то кнопка, <реклама> видите, качаю против кряка. Вот а так делаю тресогонку. Говорят, как ты делаешь стрессогонку. Как стрессогонят. Вот так. Сейчас полчасика побегают и домой. И какие еще не загуляли, загуляют. Это вот покрыто и по барабану. А это внимание не обращает. А Кнопа малолетка. Давай, Кнопа. Пресагонцы. Они больше кричат, чем делов на самом деле. Отдайся, хрепкий. <звы> <звы> <звы> <плодерна> <плодерна> хрепкий, да? Молодец, <звы> опа. Папы выдержка, ого <свят> <свят> А Сашко сродил. <свят> здоровья желаю. О, здоровье. Самое главное. И Сашко и здоровья желаю. Хай себе пожелаю. Так, все, Григорич, крестыки привезли. Но... Тебе не мешает. Сейчас кружки. Так. Вот, благодаря... Нашим подписчикам у нас сегодня будет вкусный ужин. Приехали покупать дюрка, кабанчика на племя. И привезли нам вот такого короба. Коробчак, да, Сань? Да, коробка. Коробчак, сегодня будет ужин. Спасибо нашим подписчикам, землякам Богодуховский район. Че ты кричишь? Сейчас, сейчас, сейчас даю, сейчас даю. У нас, друзья, появился новый работник. Мой сосед Александр Григорович. Живет рядом возле меня. И у, у нас есть бэушная тротуарная плитка. Вот такая. Вот такая вот. И Григорьевич ее кладет в бывушку сюда, в бойню. Ее хватит, получается, на всю бойню бывушной тротуарки у нас. И хватит на первый коридорчик. Вот сюда. И на котельню. А в кабинет свиновода тут другое будет. Александр Григорович мне и во дворе ложил плитку, и в гараже и в коридоре, и в пристройке. Короче, по плитке это все Александр Григорович. Дружба наш. Местный. Регоры, что ты скажешь зрителям? Были. Не, серьезно, что? Регоры стеснительный на камеру. Ай. Ну, а так получается. Плитка лежала, лежала на горцовке и на растворе. Поэтому оббиваем. Края, ну где там поналипало, и вот так получается. Потом это все прометем, вымоем и будет нормально. Надо. <свист> <свист> <свист> Мы Санька занимаемся перегородками. Песня. Друзья, такая ситуация. Сане на перегородке не хватило. 30 бочин И мы сейчас поедем по эти 30 бочин и завезем по дороге поросенка одна осталась девочка, свинка сразу завезу чтоб человек сюда не ехал я все равно в ту сторону еду и все, по дюркам вопрос закрыт, всех разобрали так что так AAAAAAAH! Ты что, ходи? Уехал этот товарищ. Вот. Все. Отлично, что Все, не Все. Да вот, нафиг, соршите, наверное. Ну ч ⁇ ты? Ого, да? Ч ⁇ ты? Шельма! Да я думаю нормально, но ну, очень торчит. Тут буквально рядом, поэтому... Страшно ничего. Боря, иди сюда. Да? Вот так, есть возможность. Кто-то везем. Тем более нам в ту сторону ехать. Все, сейчас переодеваемся. а еще надо с вами чехол. Найти хороший чехол на телефон и гривен за 20 заданий. За 15! За 15! Поэтому как бы, задания не из легких. Сразу сразу пять да, пока что пока мы так и остается, нога у него более-менее заживает, то есть выздоравливает, без всяких уковов, мазим мазью и все. То есть на ногу уже становится, ну все нормально, аппетит хороший, все то хорошо, не знаю, может сдавать, может пока оставить, пускай еще будет, еще же он может скрыть больших свиноматок, а у меня большие, то есть, ну пускай пока будем смотреть. Если кто-то что-то предложит конкретно, а то забирать за две копейки его типа вонючий хряк тоже как бы неохота. Пускай пока будет. Ну, короче, посмотрим. Вот так тоже нахуй? Да. Прибыла в Одессу банда из Амура. Слово, Али, скажи, да <свят> это это. Замесы идут, газик пойдем, плитку пойдем, движение идет. спрашивали, зачем я мешаю после мешалки лопатой, просто так, ну типа наверняка уже ну я так пару раз мешаную и, и в бункер привез свинку Денису, вот это его участок большой какой-то, оттуда и вот он разрабатывает, раскапывает тоже строится, держит коров и свинок и будет разводить дюрков это он взял свинку на свиноматку сейчас он выйдет тут тоже, смотрите, какая красота лес, тихо ну так держать можно, да грубо говоря, так чтоб соседей не сильно ну сейчас он выйдет сам вот это вот евро еврозаборы заливал вот эти вот у него станина и плитку льет тоже там у него станок и сам себе заливает плитку ну и вот это еврозабор сам делал себе молодец такой сам денис из мерефы мы сейчас находимся в мерефе да денис да берем денисовну так, корм и на передаем их хост на первое. Да я корм это... возьму, а ты бери свинку. Возьмешь ее? Ну я да, сам ее поднимал. Да, да. Возьмем, возьмем. Слушай, ну я, короче, сначала туда сильно ты не пройдешь. Вот. Че, я пройду? пойдем. Пойдем быть... а? не переживай. Там. Так да, пошли, как Просто и везде. А может быть, слушай, а может быть ее здесь оставить? Ну, да ты сразу адаптировалась. У клетку ее, где она будет, да. Пускай открыто. А ну да. Все. Денисовна, ты тут уже. Все. Все, друзья, она тут, тут вот ее сарайка. Сарайчик небольшой, но она одна. А сейчас день-два свыкнется. И нормально будет. Денису я сказал окно забить, то она открыл типа для вентиляции. Окно забьет решетка и нормально будет. Так, Денисовна, давай. Тут не подкачай. Поросят хороших. Чтобы давала. Покрывать он будет искусственно. В водолаге будет брать семя. Это она в мешку на гадева и там же, грубо говоря, сидела. А так уже она на все хорошо, корм я дал на первое время, а там потом будет со своим разводить и все нормально, да, Денисовна? Ну это и это Денисовна, вот, вот так. Я потом, друзья, ее еще сниму там через, может, полгода, ну когда уже, может, поросята будут, сниму ее, засниму, покажу. И все, ждем теперь следующих дюрков, потому что есть заказы уже и на следующую свиноматку, вот так. Давай пока, Деннифон. Ой, ты моя, моя маленькая такая. моя, а, Ой, ты хорошая, хорошая, моя, моя, да? Ой, хорошая, хорошая, хороша, хороша, хорош, хорошая, хорош, давай, давай, давай, почухай, давай. давай. Вот. Денис в шоке, говорит, красивая, глазки такие красивые. Вот же мне, Денисовна, а то подкачаешь тут. А ты же вьетнамка, Денисовна. Все, лягать. Ну хорошо, сосков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, четырнадцать сосков, нормально. Денисовна, ну, такой-такой колесик, он такой жирочек, да, уже, Денисовна. Ох ну, и Денисовна Все, дорогушка. Друзья, привезли газоблок. Санька плитку таскает. Я сейчас выгружать буду газоблок, которого нам не хватило 35 штук. Ну, там плюс-минус. Процесс идет Тратуарную тротуарную плитку, беушную, Александр Григорьевич кладет. Григорьевич, поздоровайся хоть с людьми. Ну, я вот А, вот таким образом получается беушечка, потом вымоем ее, и будет нормально. Григорьевич, поможешь зацепить? Я жду, пока ты Так, а тут у нас Вот сюда не хватило Над дверями Эту и в сам кабинет В бытовку И потом начнем заливать Здесь А сюда тротуарную плитку В котельню, потому что здесь будет Какая-то бочка тачкой заезжать, дрова завозить в котел. Здесь То есть тротуарная взять. плитка будет здесь, здесь и здесь. И все. Вот получается, мы сделали сюда вход в канализацию, жалобку. И здесь тоже заткнута канализация. Канализация у нас, он там за дверями. Если что, можно выкачать. То есть на таком мы сейчас этапе строительства не спеша потихоньку по возможностям Ну, нам спешить сильно как бы и не надо делаем так как можем короче что получается ну закончим вот эти вот пристройки перегородку бытовку котельню и начнем уже здесь маяки и заливка но ну, это уже в этом месяце и зальем и начнем варить в клетки потом воду и отопление еще работа есть но ну, не так уж и много вот так друзья александр собаку для кал александр и у нас сегодня кусается. разбалакался Григорий, что ты людям скажешь? Григорий. Телекамеру нахай шашку кажется. Не, а ну скажи, посоветуй людям, как жить. Прушки. Не граменька идет, тоже мы теперь напылял. Вот так получается плиточка. Вымыем, вымытым. А так вот и надо. Да. Богдан пришел О, помогать. При